Всем привет! Сегодня 15 июля 2014 года, середина лета. С вами Алексей Пономарев. Речь пойдет о новой программе компании Vertage, программе лояльности. Vertage это российская компания, зарегистрирована в России, значит, владелец социальной сети и предлагает каждому заработать деньги по своей программе лояльности, никого не приглашая, и за совершенно скромные деньги только за то, что вы будете участвовать в социальной сети мне кажется, что это очень интересное предложение, звучит как фантастика но вот тот ролик, который последует который я анонсирую я думаю, многое вам объяснит сейчас это все бесплатно регистрируйтесь ссылочка под видео внизу в принципе Никто ничего не теряет, только приобретает возможность, она остается. Поэтому давайте попробуем, понаблюдаем, зарегистрируемся, расскажем друзьям. И тогда действительно возможно, что каждый из нас будет зарабатывать серьезные деньги без особых усилий. Так Приятного просмотра. С вами Алексей Пономарев. Пока. Является юридическим лицом, зарегистрированным в Российской Федерации и владеет социальной сетью. Предлагает пользователям сети участвовать в программе «Лояльность». Все люди, которые приходят в программу, заполняют глобальную систему учета, часть из которой вы видите на слайде. Люди приходят и становятся в ячейке двоичных рядов, из которых состоит система учета бесконечная по глубине, просто по факту своего прихода. Заполнение чек проходит автоматически, всеми вместе, без пробелов и пропусков. По факту оплаты человеком услуг компании, суммой 500 рублей в месяц или примерно 15 долларов по курсу, С принцип заполнения сверху вниз, слева направо до окончания ряда. Сколько денег вы получаете только за то, что вы клиент компании без всяких дополнительных условий и обязательств. Когда люди оплачивают пользование услугами, деньги идут в компанию и по принципу построения системы учета, они идут из одного ряда снизу вверх. В обратном порядке заполнения идут в компанию. И проходя через Другие ряды, которые выше, в каждом ряду остаются проценты от суммы оплаты. Эти деньги остаются людям. Большую часть полученных средств компания именно и оставляет людям для того, чтобы люди заполняли социальную сеть и пользовались ей активно и легко продвигали сами услуги компании и возможности социальной сети. Компания платит вам деньги из 12 рядов ниже вашей ячейки. В 12 рядах помещается 8190 человек. Если ниже вас сформировалось 12 рядов, вы получаете 122 850 рублей. И сумма в долларах, если перевести по курсу, она может меняться в зависимости от непосредственно курса валюты компания российская работает в рублях поэтому рублевая сумма фиксированная если ниже вас образовалась 8 рядов то это какие-то другие деньги 9 рядов 10 2 сколько позиций ниже вас столько денег вы и получаете вся система выглядит так как на этом слайде фактически это модель песочных часов и мы с вами заполняли нижнюю колбу этих самых песочных часов по принципу сверху вниз, слева направо. Когда происходит условный месяц, в день отсечки, система переворачивает песочные часы и происходит, так же как в песочных часах, из заполненной части перетекание в незаполненную. Программа перезаполняет систему ежемесячно, и люди из нижних рядов становятся верхние ячейки и получают деньги, хоть до 12 рядов, которые окажутся ниже ним. И таким образом, даже если человек пришел условно последним, на слайдах вы видите в верхнем сегменте красненьких человечек, а в нижнем сегменте они, соответственно, не последние, а первые. Каждый человек, который получает деньги просто за то, что он клиент, он легко будет рассказывать людям, которых знает, будет делиться своей радостью. Расскажите и вы об этом другим людям, и вы будете получать в разы больше. На картинке дан математический расчет в виде примера. Предположим, вы белый человечек, и, соответственно, пригласили двух желтых человечек, и они через какое-то время получают свои выплаты по в глобальной системе учета. Например, один получил 50 тысяч рублей, а второй 10. Вам доплачивают 50% от суммы их заработка.